так выглядит невырезанные малина еще, видите, какие, какие мощные ветки, все это надо убирать, ну, никакие, конечно, сосок хороший, то и ветки должны быть такими крупными, хорошими, но нечего, но нечего. забурились, как у хорошо растут. Покажи, как убрать, ты мелкие убираешь, старые убираешь? Старые убираем. Угу. Сколько оставляешь? Оставлять Блин. надо самых сильных, высоких. И вот смотрю, вот эти мелкие они не нужны и все. Вот это попал. Ну оставляешь по, вот пару мощных. Да, да, да, На прошлый год, на следующий, на следующий год. Да. Вот вот эти вот тут вот мел, мелочи убираем. А, это кто-то сажен спросил оставить можно. Я сажен, сейчас выкопаем его потом. Кончики срезаем, Здорово, сильных оставляем. Вот эти мелочи не нужны В общем, все такие бчки ты убираешь, да? Ну вот, они тут. тут Отслужили отчет. свое уже? Отслужили, да. Вот тут пушка стоит. Много их тут. Вот эти сильные. Вот четыре оставлю. Вот эти. Мне не, не нужны, наверное. Эти кучки стоят, они кушка. А вот эти маленькие, да, но она отдельно стоит, да. Он еще семейку даст, оставить можно. А эти, угу, блин. Вот этих вырастут, они еще. У -у -у. Раскушатся там. Многовато, конечно, жалко, хорошие такие, и Ну, да, они длинные вот. Ага какие ну, выс это, ну, высокие это, потому что их держать надо конечно. вот веревочка есть вот так вот угу. а у тебя веревка здесь сделала не веревка такая ну, Да. так мощные. один видишь он сломанный был этот с одного скопа пошли в раду два ведра Урожай-то хороший был нынче, вообще отлично. Для Марины по, по, по, по полутень. Полутень, это... да-да. Не яркое место, да, не, да. Не, не открытое. да-да. Около забора у нас вот тут растет она. Около забора. И а. вольгот, вольгот, ну прям здесь. Ничего не мешает. Вот, вот, вот, а там, там... вот это оставь для того, чтобы мы ну, просили отправить. Меня просила, да, мы их отправим. У меня рука не поднимается от с одного куста 4. Оп, Убери. Такие, что тут четыре лишнего будет? У нас даст еще победе. Не ставим. А -а -а. В общем, вот так прорезается. Вот ростки потом это листь, листь, листь, листья упадут. Белометр Ли, подобрал, сажал листья и все. Вот какие длинные прям пустые, все надо вот их тоже выравнивать. выравнивать. Но ну, это информация от специалиста, потому что у нас видишь, как он и собирает, и вырезает все. Еще вино ставит иногда. Так ты поставил в этом году вино за? Малина вообще хор хорошее вино. Лечебное. Лечебное. Я так убираю, вот так, на уровне этот, чтобы собирать следующего урожая обратно было. Если так, не рассканешь потом. Да и что она будет зимой-то? обмерзнуть. И Зимой этот не очень хороший. Стоять будет крепче. Вот угу. а этот маленький. Похоже. Вот и так до хрена их Так много. Вот, Нет, не надо было. Вот с куста, которая выходит, да, в сторону, его оставлять надо. Потом вкус, у него корневая уже жесткий становится, да? А отдельный, который есть, опять растет. Потом другая вырастет. Тут, конечно, вот частично остается у корешков. По сильному сильному хорошему кусту 2-3 2-3 это вот на рассаду отправлю я эти светочки маркеловой канал светлана маркелова и все в таком духе идет расчистка малины в сентябрь малина подготовлена к тому чтобы перезимовать на следующий год Малина любит осеннюю обрезку. Вот видите, как все это выровнено, подрезано. У нас очень высокие здесь кусты, потому что забор вот, тоже надо подрезать обязательно верхнюю, верхние макушки. Вот, здесь оставлены сильные 2-3. Куста. Сильные 2-3 куста. Вы посмотрите, как это выглядит. Вот так. Доль забора у нас. Урожай здесь исключительно у нас огромный. Мы собираем здесь буквально ведрами. Очень много. У меня есть видео на эту тему, как собирается здесь ягода. Конечно, надо любить заниматься этой ягоды Это однозначно. У меня очень... Этим людям заниматься супруг. Он ее и проезжает, он ее и размножает, он ее и подстригает. И вот даже в этом году он решил, что надо посадить. И вот здесь вдоль забора это совершенно недавно посаженная у нас малина. Только вот он сейчас осенью посадил и говорит, что ей здесь будет хорошо. Один тут сорняк вдоль забора. А вот малина, она будет как раз в тему России здесь. Ну, любит человек заниматься малиной. Хорошо получается у него. И урожай отличный. Старый сорт моросейка малины. И за ней ухаживать, то она откликнется вам, конечно, очень хорошим урожаем. Очень хорошим урожаем. Сажайте малину моросейка. И хороших вам урожаев. Мир вашему дому, друзья мои.